Фагоцитоз, от греческого «фагио» – пожирать, цитос – клетка, поглощение клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток. В этом процессе непосредственное участие принимает плазматическая мембрана. Путем фагоцитоза питаются многие простейшие. У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки – Например, у человека все белые клетки крови – лейкоциты. Захватывая и пожирая болезнетворные микроорганизмы, они предохраняют нас от опасных инфекций. Пиноцитоз, от греческого «пина» – пить, захваты поглощения клеткой жидкости и растворенных в ней веществ.